Среда, 11 апреля, и посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках, и начнем, как всегда, с пары евро/доллар. А по паре евро/доллар тенденция восходящая сохраняется. Следующий цели роста у нас находится в области максимальных значений конца марта. Это отметка 1,2475. Туда мы и стремимся. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вторника, которые были зафиксированы на уровне 1,2301. А пара британский фунт, американский доллар, также продолжает свое восходящее движение. Следующие цели роста, которые мы отмечаем, это область максимальных значений также конца марта, это область 14240 ну и далее уже открываются предпосылки на рост в область 43 и 44. А пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели по снижению этой области 1,2453. А ближайший разворотный уровень отмечаем пока на максимальные значения, которые были зафиксированы 9 апреля на уровне 1,2819. А по паре американский доллар, японская иена на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста это обновление максимальных значений, которые мы... Мы видели 5 апреля и движение в область 108.50. А ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы 9 апреля, на уровне 106.61. А по паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция восходящая также сохраняется. Следующий цели роста это уход выше максимальных значений, которые мы видели в 20-х числах марта, уход выше отметки 7784, ну и далее движение по направлению 7818. А ближайший разворотный уровень для данной восходящей формации отмечается на минимальных значениях 9 апреля, это область 7652. А Пара евро-британский пара евро, фунт на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели по снижению это область 86,59. А ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера на уровне 87,26. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. А по золоту продолжается рост. Следующие цели роста это уход выше максимальные значений, которые были 4 апреля на уровне 1348, ну и далее движение на 1356. ближайший Разворотный уровень по золоту отмечаем на минимальных значениях вчерашней торговой сессии. Это отметка 1331. А по нефтемарке Brent тенденция восходящая продолжается. Следующие области роста это движение уже за уровень 72, то есть 73, 74 и так далее. А ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 6 апреля на уровне 67.46. А индекс DAX также сохраняет свое движение восходящее. Следующие цели роста находятся в области 12884, именно туда сейчас актив и стремится. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях понедельника, которые были зафиксированы на уровне 12200. По биткоину тенденция восходящая на текущий момент среднесрочной формации сохраняется. Для подтверждения роста в рамках часового таймфрейма нам необходимо увидеть уход выше максимум вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 6832. Ближайшие цели роста это обновление максимальных значений понедельника, уход выше уровня 7162 и движение по направлению 70696. Ну а ближайший разворотный уровень среднесрочно отмечаем на минимальных значениях, которые были 1 апреля на уровне 6.